Эрл Генкши, really сегодня я хожу по блоку без охраны, это значит я готов поделиться с тобой интересными знаниями. Сегодня я расскажу, как с помощью своего хип-хапа-мадафка сделать так, чтобы любая тати стала твоей лали. И я делюсь с тобой этой информацией абсолютно бесплатно. За исключением одной особенности, поставь мне лайк и подпишись. А прямо сейчас мы переходим на самую мощную студию в блоке и сделаем это реально дерьмо. Let's get it. И hey, вот, Sorry за локацию, пока пытаюсь построить свою блогерскую, тире стримерскую комнату, но выходит, пока что не очень, поэтому придется спасаться вот такими вот экспресс-видео. Но ну, информация классная, я решил поделиться именно с вами, чтобы она помогла вам. Все, so он. не обращайте внимания на то, что видите сзади, впитывайте в ваш мозг то, что буду говорить сегодня я. Спасибо! Перед нами сегодня стоит необычная задача. Как же нам сделать так, чтобы мы смогли написать первое, лирический трек, который сможет затронуть миллионы сердец, как бы громко это не было сказано. Второе, то есть как это правильно записать, Третье, как его свести. И четвертое, то есть, э, как это все визуализировать, чтобы не просто скинуть кому-то трек с ВКонтакте и сказать «Йоу, я написал крутой трек, послушай», чтобы это все было органично и выглядело более-менее профессионально. Кстати, по ссылке в описании тебя ждет бесплатный чек-лист о том, как писать крутые тексты. Обязательно загляни, я думаю, тебе это будет полезно. Для начала давайте разберемся с самой сложной частью. Это текст. Перед нами стоит задача о том, чтобы сделать не просто какой-нибудь трек в стиле Моргенштерна, а действительно интересный с точки зрения текста, с точки зрения звучания, чтобы там был какой-нибудь лирический герой, ну и чтобы это произвело, так скажем, впечатление. И исключаем всю вот эту вот пацанскую лирику, исключаем все вот эти вот такие матерные некрасивые слова. Итак, чтобы нам написать красивый лирический текст, для начала нам нужно придумать, о чем же мы будем писать. Я советую просто придумать обычную идею обычными словами, пытаться это пока не зарифмовывать, чтобы у вас в голове, в принципе, сложился такой маршрут, то есть есть герой, то есть он движется из точки А в точку Б, с ним что-то происходит, и у вас уже было об этом представление. После того, как у тебя появилась идея, обязательно запиши ее в замет или отправь ее себе в свой диалог ВКонтакте или в Телеграме, то есть чтобы она у тебя была где-то записана. Не пиши это на листочках, не пиши это в блокнотах, потому что это все может очень быстро и легко потеряться. Допустим, у тебя есть история, как герой попадает там, в какой-то пояс, с ним происходит что-то необычное, необъяснимое, он выходит из поезда и кто-то ему не верит. У тебя уже есть скелет, есть каркас. Теперь придется сделать самое сложное и самое затратное в этой части. Это написать текст, плюс еще зарифмовать. Но перед этим мы переходим к следующему шагу. Это подбор инструментала. Напоминаю, если ты не собираешься грузить трек на площадке, не собираешься на первом этапе его монетизировать, то в принципе тебе подойдет любой инструментал с а Просто вбивай вот так вот, free type beats, допустим там в стиле Lil пипа или какой-нибудь просто lyrical type beat, и YouTube тебе представит огромное количество вариантов. Но если ты собираешься монетизировать свой трек, заливать его на площадке, ни в коем случае так не делай. Даже если тебя не заметят на первом этапе, что ты взял какой-то чужой бит, Залил его, и с него собираешься заработать. Спустя время, допустим, представь, что твой трек реально выстрелил, твой трек стал хитом, и тут битмейкер блокирует тебя, либо забирает весь процент себе, то есть весь роялти. Это вообще не круто, и я думаю, это будет очень большим разочарованием. Мы подобрали инструментал, и мы подобрали лирического героя у себя в голове. Что же мы будем делать дальше? Придумать эту историю по шагам, то есть, да, и зарифмовать ее. Желательно не использовать глагольные рифмы, например, там, встал, упал, пришел, зашел, забыл, пропил и так далее. Это звучит очень не круто. Многие пишут сначала текст, а потом уже, э, как бы, находят инструментал. Но я делаю совсем наоборот. Мне кажется, изначально лучше найти инструментал, а под него уже сделать текст, потому что так будет понятнее, в каком темпе двигаться, какие рифмы использовать, какой у тебя будет флоу и так далее. В принципе, для таких вот лиричных треков, как мы делаем сегодня, не обязательно супер крутое качество. У меня уже есть ролики о том, как записать свой трек на микрофон за 20 рублей и записать свой трек на iPhone как его потом сводить. В принципе, если у тебя нет микрофона, если у тебя нет подходящего оборудования, приобретать его на первом этапе не обязательно. Но если у тебя позволяет финансы и время съездить на студию, записать это в хорошем качестве, то почему бы и нет? Выбор за тобой. Мы записали свой трек, теперь нам остается свести его, либо отдать какому-нибудь саунд-дизайнеру. Конечно, если ты не умеешь сводить от солов совсем, ты можешь посмотреть мои ролики и плюс-минус базу понять. Но, опять же, я не супер профессионал я делаю лично под свой голос. Сведение это довольно-таки творческий процесс. Давай вспомним, какие шаги мы проделали. Это первое, мы придумали своего лирического героя, от лица которого мы будем повествовать. Провели его от точки А в точку Б у себя в мыслях, то есть придумали историю. Записали эту историю к себе в заметке на телефоне, либо отправили ВКонтакте, самому себе, то есть диалогом, либо в Телеграме, то есть, но главное, чтобы она у тебя нигде не потерялась. После этого выбрали инструментал и не забыли, что такое фрибит, зарифмовали свою историю и не использовали глагольные рифмы, ну, хотя бы на постоянной основе. Попробовали его свести самостоятельно, либо отдали хорошему сон-дизайнеру. Что же делать дальше? То есть, просто отправить свой трек будет довольно-таки неинтересно. Максимально обычно, я думаю, что человек, в принципе, может и не понять, то, что это ваш трек или не ваш. Теперь перейдем к самому интересному пункту, это визуализация. Заключительный этап это визуализация, то есть мы можем визуализировать свой трек. Либо снять на это клип, если у нас, конечно, позволяет возможности и время, либо поступить более читерским способом. Если ты, конечно, умеешь рисовать, то умеешь делать крутые анимации, это будет, несомненно, плюсом. Но если ты этого не умеешь, есть классный способ. Лови его прямо сейчас. Сначала мы заходим на YouTube и ищем отрывки разных мультфильмов, то есть это мультфильмы там, не знаю, Хэй, Арнольд, мультфильмы там, Симпсоны и так далее. И из них составляем историю, то есть ищем кадры похожие под наш трек и делаем небольшой клип. Как это выглядит, ты можешь, в принципе, посмотреть в этом углу, я думаю, я это вставлю. После этого мы загружаем свой трек уже на YouTube, уже с клипом вместе и можем отправлять туда, то есть кого мы хотим впечатлить. Я думаю, это будет несомненно классной реакцией, и человек, которому вы это отправите, запомнит это очень надолго. Сегодня было очень быстрое экспресс-видео, я не хотел много отнимать вашего времени, поэтому жду от вас адекватной оценки, лайк, либо дизлайк, и как вам такие обучающие видео. Я думаю, в принципе, кому-то это будет полезно, не забывай про мой гайд по ссылочке в описании, он абсолютно бесплатен. А пока всем мучмане, шле-шле, увидимся в следующих видео. Пока. Смотреть на дождь, молчать это будет лишь сном Открыв подзор, вижу твою тень, одно так далеко Когда ты уснешь, мы будем смотреть на дождь Пепел на губах, пальцы между твоих волос Эй, шагни со мной в лабиринт этих снов Сюда никого бы сеять с лепестками роз так, ты